Сегодня знаменательная дата, потому что мы заключаем соглашение с компанией RSV System как бизнес-партнер по инвестпроводящей системе, именно как отдельная структура, которая будет заниматься привлечением средних инвестиций для реализации проекта Skyway. Сегодня заметно, потому что мы как первая ласточка, и я рад тому, что мы вот начинаем в этом плане. Двигаться. В результате вашей встречи сколько времени прошло вот с этого периода, когда пришел Андрей, сейчас вы подписываетесь. Договор о сотрудничестве будет. между компанией Royal Skyway System, в лице директора Ниска Анатолий Дардовича и мной дальнейшая страна страна-1» и компанией R Инвестмент Investment Group Лтд в лице директора Хавратова Андрея Федоровича. Мы сейчас подписываем этот замечательный договор о сотрудничестве, чтобы на реализовать 20 лет. на 20 лет, да, совершенно верно. Дальше лицензионное соглашение на использование э, фирменного стиля компании. Замечательная 4 дата 4 октября 2014 года. Одмен экземплярами идет. Я уверен, что многие структуры компаний последуют в ближайшие полгода-год нашему примеру. Я тоже в этом уверен. Потому что это очень хорошая схема взаимоотношений. Это, но... Здравствуйте. Okay. Я очень рад, что мы выходим на новый уровень